Мы надеемся, что все наши советы помогут вам закрыть дверь Хорошо Здравия желаю Всем привет, меня зовут Глеб И в сегодняшнем ролике я расскажу вам о небольшом лайфхаке Который позволит вам сделать из старой ненужной жидкости для вейпа антисепти Который будет при этом приятно пахнуть 100% у каждого из вас есть ненужный флакон жидкости И подойдет даже просрочка, которая сегодня мы дадим вторую жизнь Для приготовления нам понадобится Жидкость, обязательно нулевка Так как никотин может попасть в организм через кожу Спирт или любой другой крепкий алкоголь. И пустой флакон с удобным носиком. Приготовить его можно даже на улице. Для начала нальем по флакон содержащий напиток. Он должен занимать минимум 80% будущего продукта. Доливаем жидкость и хорошенько взбалтываем. Для того, чтобы все быстрее перемешалось, можно положить получившийся раствор в теплое место, к примеру, на батарею. И через минут 10-15 у нас получится готовый антисептик для мытья рук. Также в наших комментариях будет ссылка на карту распространения вируса от Яндекса. Мы надеемся, что наши советы помогут вам уберечься от вируса. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале. И не болейте. Пока. Пока.